Программа Офисный синдром Перезагрузка. Комплекс упражнений Здоровая поясница. С помощью данного комплекса упражнений вы избавитесь от болевых ощущений в области поясницы. Укрепите мышцы нижней части спины, пресса, раскрепостите тазобедренные суставы. Раскрываем грудную клетку, округляемся акцент на низ спины. Теперь мы берем, кладем стопу э, на колено. И наклоняясь вперед, тягивая живот, растягиваем мышцы тазобедренных суставов и нижней части спины. Можно упереться руками в стол и потянуться спиной назад, выпрямить спину. Чередуем вытяжение вперед и округляемся, тянемся спиной назад, выпрямляемся. Медленно уходим вперед, втягивая живот копчиком в себя, округляем поясницу назад. Продолжаем также. Последний раз также. Теперь мы поменяем ногу, другая нога. Кладем стопу на колено, наклоняемся вперед, слегка локти можно нажать на колено. Теперь тянемся поясницей назад и вперед. Продолжаем также Не торопимся. Еще немножко. Прислушивайтесь к себе, к своим ощущениям. И синхронизируйте движение и дыхание. Живот вовнутрь идет на выдохе, на вдохе. Вперед выплываем, наплываем, поднимаемся. Поднимаемся вперед на вдохе. Теперь подтянемся слегка. Самый эффективный и доступный способ избавиться от проблем профилактика с помощью упражнений ЛФК.